Розунок на -ля -ля. Грицак спасибо, что вы подписались на Грицак. Уже 51, остался 9, 9... подписчиков до 60, мы наберем 110 подписчиков. Давай набираем. Да, Катенька да. уже снимает видео. Угу.